Всем привет, с вами подкаст Young Warriors, и с вами его ведущий Картавы Роман Белинский. Сегодня со мной в эфире э, блогеры э, Young Warriors, собственно Иван Жаринов. Всем привет, слушатели. Руслан Рахимкулов. Добрый вечер. И Сергей Малашенко. И сегодня мы с вами поговорим о стартующих на следующей неделе... Еврокубках. Лига Европы, Лига Чемпионов, перспективы различных команд, в том числе российских, э, в этих турнирах. Что ж, поехали. <музык> так, начнем мы, собственно, с Лиги Европы, наверное, да, ребят? И, точнее говоря, с российских клубов. Вот, например, Фенер Барче Локомотив. Что вы можете сказать по поводу того, кто, на ваш взгляд, является фаворитом в данной пары? Фенер. Да, я согласен, пожалуйста. Сергей? Ну, слушай, ну, скорее всего, если месяца три назад спросили, то, может, на Локомотив еще поставил. Но, так как не Ниаса продали, наверное, все-таки Фемер. А там же кого-нибудь ему на замену купят. Там уже говорят, Конжо, еще кто-то. Ну, еще пусть заиграет этот черный. Хэн Не знаю, правильно я произнес дарение. Меня сейчас там зачем зачмырят в комментариях. Ну, да ладно. А вот я считаю все-таки, что у Локомотива неплохие шансы. Потому что по той же лиги Европы я наблюдал матч внимательно в Пенербарче, потому что он был в одной группе Саяксов. Так вот, очень уныло себя показывали турки, несмотря на э, именитый коллектив. Там Нани, Ван Перси и прочее, и прочее. Но очень э, блекло выглядели, не оправдали они откровенно ожидания, еле выползли Бруно из группы. Виша забыл, прости, что перебил. Кого-кого? Бруно -Виша. Да, и... Ему тоже. Ну и вот я как раз думаю, что а, трешку с Бруналышем могут отгрузить. Ну так вот, что ещё по Финальбарче? Слушай, Рома, а первую игру где играют? Первую игру... Так-так-так, по-моему... Первую игру в Турции. Да, в Турции. А, ну по первой игре надо, конечно, относиться. Если там Локомотив нормально сыграет, то уже будет попроще. Фика фиг Но Я не знаю, по поводу нападающего, что они будут делать. У них же вообще нет никого. То есть, по сути дела, кроме НЕЯС не было. А, то есть, по шкулетич. сути, там может сыграть только Кулетич, И то я не знаю, сколько вам в этом году. Один косычев уже все, ушел? да да Ну тогда все, без шансов, это сто процентов. Ну вот поводу той группы я еще расскажу. Мельде заслуженно занял первое место. Потому ну, что Фенербахче еле выполз. Я вот по тем же матчам с Аяксом сужу. Очень блекло выглядели команды. Только спасло Фенербахче то обстоятельство, что Аякс выглядел еще хуже. Поэтому только это и позволило им выйти из группы. Ну а Селтик э, в последнее время вообще печальное зрелище. Он нам Дейл представляет. Поэтому не знаю. В целом я вот такой прогноз сделал, что у Комотива хорошие шансы. Если вы так настроены в пользу турецкой команды, то тогда 60 на 40 в пользу турков. <с> -хм> Не хорошо. так все? Да. Так Не все 65 на 35. <с> -хм> что у нас в следующем идет из российских рубл? Собственно, одна команда, это Краснодар. Пражская парта. Кто-нибудь следил за Пражкой с партой? Ну-ка, честно, признавать. Нет. Конечно же, каждый день. Кстати, а сейчас у канареек, кто не помнит это прозвище, Фенокбарче небольшой спад. В последних четырех матчах всего одна победа. Посмотрим, как они сыграют с косым пашой. Будет видно. Слушай, а у них кто-то уходил, там, там же говорят, турки бежали в Китай. Кого-нибудь у них покупали? А про Фенокбарче да. от. На них хотели купить, я помню. На да, них вот хотели что... в Китай, да. А он отказался, сказал, что... И, и, и На него даже жена очень сильно разозлилась. Он отказался, э, сказал, что не уйдет из э, Фенербахче, пока не сделает его чемпиотом. И они... так и остался э, на 10 лет. Они же только ники, Да, просто... на, на, на, на него жена зазлилась, забрала двоих детей и уехала из Стамбула. А, закончили с локомотивом, приходим к Краснодару. Что можно сказать по поводу а, чешской команды? По чемпионату, я так смотрю, они идут, шли, вернее, ударными темпами. Но преимущество в виде, допустим, продолжающегося первенства чешского, у них нет. То есть они будут точно в таком состоянии после зимних сборов, как и Краснодар. Потому что в Чехии тоже была пауза. И вот сейчас только 13 числа возобновляется чемпионат. А по составу в целом Краснодар, я думаю, вы не будете спорить, что выглядит посерьезнее. Да нет, ведь? конечно, тут Краснодар, думаю, должен проходить. Чехов в следующую стадии, 7%. Слушай, буквально две копейки внесу, я, я, конечно, не спорю, да, Краснодар явно сильнее Спарты, но мы помним все отборочные и как играли Чехия. Насколько я помню, в Спарте несколько таких чехов есть, которые сборник. и они, насколько я помню, неплохо прошли группу Вот сейчас в Лиге Европы. Ну да, ладно, А ты хочешь говорить. сказать, что сборная Чехии сейчас представляет очень что-то интересное? Чисто. Ну, они заняли второе место. Они не догнали только исландцев, в принципе. Ну, по поводу того, что они вынесли голландцев, это ладно, это как бы, ну, Голландию считаю... не пенал в этом розыгрыше только ленивый. То есть Казахстан и Латвия. По сути. Остальные все над ней. Кстати, поддержали в том же году, или когда, нет, два года назад, ЦСКА из группы, даже то, что не вышел, как раз Лигу Европы пропустил Спарту как раз. Нет, это ты ошибаешься была Виктория. Ой, Пульзень. Ульзи, точно, точно. Да-да-да. Да, да. Ее, кстати, сейчас, как я помню, в Еврокубках нету. По крайней нет. мере, в статье плей-офф. В общем и целом, что скажем по Краснодару? Да-да-да? Да, Краснодар <с> поварить. <с> <с> в пражской спарте нет-нет-нет. Итак, собственно, российские клубы у нас так быстро и завершились. Да, дорогие слушатели, не будем мы сегодня особо растекаться мыслью а по древу. Особо мы не готовились. Поэтому у нас своеобразный экспром. Надеюсь, вы за это, за это нас а, ругать не будете. У нас банальные посиделки на кухне. Диванная аналитика. Что ж, перейдем к другим наиболее ярким парам а, в Лиге Европы, думаю, да? Прежде чем начать свой разговор о Лиге Чемпионов. Да, да, да, да, давайте начнем. Манчестер Унайтед. Конечно, пара э, с Митюландом не такая яркая, но сама франшиза, так скажем, Манчестер Унайтед, она привлекает большое внимание. <къем> я, кстати, и смотрел... Давайте, давайте сейчас будем обсуждать э, пару Ман Юнайтед Митюлан или что? Кстати, я могу сказать пару слов по Митюлану, просто потому что Сауд с ними играл. Э, и сел в углу. Да, Сел в лужу, да, правильно ты сказал. Тут все дело в том, что не умеют очень грамотно, вязко обороняться. Тут, мне кажется, особенно ну, в гостях, это будет владеть... Просто любимая песня Вангала под названием ⁇ Мы доминировали ⁇ Это здесь будет 100%, потому что там я предсказываю владение там, за 70% мячом, это будет 100 у Манчестера. И, ну, правильно, что они должны проходить такой клуб, чисто за счет своего класса. Но команда не то что даст прикурить, нет, она очень хорошо обороняется, конечно очень вязко так. Поэтому Манчестеру так просто взломать, думаю, ее не будет. Мы ну, так... может, может, одна нулевая ничья будет за, за противостояние. Да, да вот... Мы доминировали, но, к сожалению, не закрыли калитку у нас свой задний двор. Надеюсь, такого ванга в итоге не скажет. Собственно, Руслан, какие у тебя мысли по поводу исхода этого противостояния? Это очевидно. Я не знаю, зачем это обсуждать. Можно было оставить за скобками это противостояние Ну, а как мне поговорить о любимом нами Манчестере? Истере. Ну, не в контексте Митюана, извиняюсь. То есть безоговорочно 999 на то, что манкунянцы проходит дальше. Ну да, даже если выставят какой-нибудь дублирующий состав со всякими пирейрами. С гэпайами, янузаями. Хорошо, тогда переходим... Ребят, буквально прям две копейки брошу про Манчестер, да и вообще, в принципе, про все английские клубы. Мне кажется, на самом деле, то, что Манчестер, ну, возможно, спорное утверждение, но один из главных претендентов на Лигу Европы. Объясню, почему. Не только он, в принципе, и Ливерпуль и Тоттенхэм. Учитывая сейчас, что творится в Англии, я думаю, Тому же Ливерпулю и Манчестеру они понимают, что могут четверку не зацепиться. А Лига Европы дает прямое место. Тот же Тоттенхэм понимает. Займет он четвертое место. Какой-нибудь Манчестер выиграет, и опять у них отберут путем. Нет, я на нет. Лигу Европы. Нет, нет. Я не согласен. Тоттенхэм, Тоттенхэм нацелился на чемпионство, и он, ему выгоднее будет вообще слиться. Ну да. вот, кстати, да. я хотел перейти к паре Феррентина Тоттенхэм. Раз Руслану взял слово, то он и продолжит. Пожалуйста. Ну, вот, как бы я уже начал мыслить, что Тоттенхэм может сыграть пол ноги и посмотреть, что из этого получится, и наплевать, собственно, в какой-то степени на исход. К тому же, соперник-то довольно-таки ну, сильный. все А, да, усилился еще зимой. Поэтому и такому сопернику, в принципе, и проиграть не стыдно, если серьезно говорить. Да, кстати, здесь я согласен, потому что. Да, Топархаму сейчас гораздо более выгодно попытаться впервые за многие годы хотя бы финишировать выше Арсенала. Есть такая реальная возможность в этом сезоне. Да, чтобы День Святого Ренгема наконец-то не состоялся. А учитывая, что Фиорентино, понятно, что она тоже борется сейчас в первую очередь за третье Лига Чемпионское место, Эээ, потому что уж наверняка на, не Ап, Наполи и Ювентус разыграют между собой Скудетто. Но вот, да, тут, пожалуй, чисто в плане мотивации Фиорентино оно как-то выгоднее, по крайней мере сейчас. В общем и целом, к чему мы приходим? Фиорентино-фаворит. Да, Ферентино фаворит в этой пары. А мы переходим к Баруси и Порту. По-моему, очень яркая пара, вполне э, достойная даже финала Лиги Европы, но, к сожалению, им суждено было встретиться уже на стадии 1.16 финала. Итак, кто фаворит? Есть тут вообще можно выделить кого-то фаворитов? Нет, скорее всего, нет. Лопитеги... Кто, кто там сейчас, кстати, в Порту вместо лопитеги Господи? Фезейру. Отлично. По сути, им сейчас нужно... Ничего эта фамилия нам не говорит, в отличие да. от многочисленных любителей португальского футбола, которые сейчас нас зачмырят. Тут все дело в том, что им будут включиться обратно в чемпионскую гонку, но у них уже 6 очков отставания. Да, от спортинга и бенфики. Угу. Да, поэтому у них сейчас тут не все не так весело. И но с другой стороны Баруси тоже гнаться за Баварией <laughs> как бы особого смысла нет. А тут да. как раз можно, в принципе, строить такую действительно, боевую перестрелку с шансами 50 на 50. Я вообще не помню, а как э, Барусия умудрилась вылететь из Лиги Чемпионов? Она же ведь там. Ее там не нет, было нет. Вот я проспал-то все. Молодец. Она аж финишировала. Вот она в конце А, точно! Чуть ли не в зоне вылета. Да, в прошлый сезон же последний Клоповский. Точно. Я и забыл, как-то уже э, Тухель. Э, сумел погасить эти болезненные воспоминания в моей памяти. Ну так что? Кто еще выскажется по поводу Баруси и Порту? Баруси и Порту... Ну, если честно, Порту я вообще не понимаю. Я вот посмотрел, мне было интересно, и я следил за противостоянием именно Челси и Порту, и я не очень понимаю, как Порту умудрилось к концу группового этапа просто упустить место. Динамо. Порту. Да, вообще не понимаю, честно. Вот. И Порту обязан был вообще проходить дальше в одну восьмую. Там оставлять кого-нибудь за, за бортом, либо Челси, либо Динамо. Поэтому. Видно, не судьба, видно, не судьба. Ну не знаю, судьба. может, может что-то они растеряли. Но вообще команда очень хорош очень хорошо играет, очень. Очень крепкая. И Челси они дали прикурить. Достойно Алитика на Рахинкова. Там же еще Касилиас ошибался, насколько я Что? понял. Косилис же в порту еще ошибался. Да, его порой чехости. Болельщики драконов. Есть такое? Касилис уже не торт, это, да. Хотя в последнем матче он тащил, насколько я помню. Он стал вратарем настроения, я так понимаю, вот тем самым, который. Бразильским тащил. вратарем. Да. Немного поглумились над Легендой мирового футбола Передаю слово Сергею Какие у тебя мысли Слушай, есть? ну я прям даже не знаю, кого выделить Но мне кажется, все-таки Порто Это больше команда ну, вот, Еврокубков Лиги Европы Ну это вообще их не турнир, по сути Я думаю, они будут, как всегда, ставить на максимум Чтобы потом кого-нибудь продать Сливать они его не будут А Дортмунд, ну, я не знаю, игра была равна Играли на хороших клубах. <связывая> Ставлю на порты 55-45. Я не очень большой знаток Бундеслиги, хочу сказать, но вот те результаты, которые показывает борусся они, конечно, впечатляют. Абамиян какой-то сумасшедший. Поэтому, Ты его не справку, знаю... что ли, о психическом состоянии видел, чтобы так <связывая> <связывая> а? В общем, не знаю. Все равно складывается впечатление, что Баруси говорит. Так, форма после... Зимнего перерыва у команды хорошая, только нулевая ничья с Гертой, которая, я так понимаю, выбивается из общего ряда, хотя Герта сейчас идет по Бундеслиге крейсерской на такой крейсерской скорости, чуть ли не в зоне, насколько я помню, Лиги Чемпионов, поэтому не стыдно сыграть с этой командой в ничью. Мое личное мнение, что Боруссия пройдет дальше. Потому что у Порту все-таки имеется наличие некий кризис. Новый тренер, проблемы с игрой, что показал минувший уикенд. Матч с рукой когда они э, продули ей два раза по ходу матча, включив дырявый режим. А не все согласен, так очевидно, со стабильной игрой голкипера в лице некогда великого и ужасного Икера Касилиса. Поэтому да, в общем и целом вердикт. Нас, что Баруся проходит дальше. Ну и... а мы тоже следуем, только вперед. Последняя. Нет, нет, не последняя, все-таки пара подробная. Может, лучше этот? Напали с Вильяриалом? Ну а что? Думал, лично я думаю, что без шансов для Вильяреал. А ты вспомни, см на поле же с Кудетто сейчас самое главное. На кой чарт это Лига Европы? Тем более, смотри, смотри, в эти же выходные они с Ювентусом играют. Явно выложатся на полную. И как после этого, тем более, пос посмотреть? Если они уйдут в отрыв, я на 100% уверен, в то, что они будут играть в Террибе. видел составы итальянских команд? У них там 30 футболистов. Нет, ну это понятно, но не все они из них, не все 30 основные, согласись. А тогда будем 30. отталкиваться от Илья Реала. Кто что может сказать по этой Каковы еще? Команда-то в этом сезоне очень неплохо выглядит. Ну так, она идет сейчас на четвертом месте. Да, в последнее время маленько сбавила, но, извините, у нее отрыв от Сивилии в 8 очков. Извините. И команда-то действительно здорово выглядит. И все не все так просто. И все так однозначно, на мой взгляд, в этой паре. Лично я бы вообще поставил на проход Лириала. Им это больше. Ну, с другой стороны, как им нужно? так если задуматься, Лига Европы ни одной из команд не нужна. То есть будут всячески, на твой взгляд, они отнекиваться, мол, на, на, свою Лигу Европы подавите. В принципе, да, я не отрицаю такого варианта, что вполне возможно, скажем, Наполе выставляет полностью второй состав, Вильяреал, ну, у нее явно в то поуже выставит, скажем, условно, полуторный состав, и будут, да, там, минимальная победа одной, там, голевая ничья, как Запросто, Представляю эту драматическую уникальную развязку, когда в конце матча второго при равном счете, чтобы не играть дополнительное время, команды начинают забивать автоголы в ворота друг друга. И кто больше забьет? Только в удары ворота сами себя, а не друг друга. Ну да. В принципе нет. У меня такое ощущение, что сейчас обе команды слишком. То есть тут два варианта: или очень веселая перестрелка, которая будет просто плевать на результат. Или же... наполи это может не устроить. Э... Да, да, да, да. Очень-очень да, вполне возможно. То есть обеим командам Лига Европы не нужна. Вот честно так сказать. Потому что Вильяреал, я думаю, будет пытаться по максимуму держаться в Лиге чемпионов. Благо. Возможности есть. поле совершенно это да, не нужно. Ребят, а, извиняюсь, что... А что теперь? Не только англичане сливают Лигу Европы итальянцы... Это не только их прерогатива. Итальянцы, итальянцы, за... итальянцы тоже обожают. Да? Обожают просто. Да. Я Но просто он... на самом ну, деле он... только думал, что англичане этим занимаются. Хлебом не корми, дай слиться с Лигой Европы. Нет, запросто, запросто. Слушай, ну Наполи же в прошлом году до полуфинала доходил. Им не нужно было да, в прошлом да. году. А так у них не было... Ну как? И... Не было вариантов. Не... Все остальные да. слились. Не то чтобы, скорее... Притязаний э, не, было не было Действительно, да, турнирных задач особых не было. И вполне можно было играть на два фронта. А здесь, я думаю, пройдут, если несколько... Ну, скажем, если не будет реальности уже борьбы за чемпионство через, скажем, два месяца. И при этом как-то не... Наполею хитрится допол... доползти, скажем, до четвертьфинала. И внезапно... Не пойдет дела, не пойдут дела в чемпионате, это вполне возможно, что они переключатся на Лигу Европы. Другой вопрос: ну, как бы сейчас, пока к этому-то этому не идет. Не идет, идет, идет. Ну, а мы идем. Переходим к блицу, то есть быстренько по остальным парам. Буквально на, на, минута на каждую. И то выйдет, наверное, минут 10. Ну ладно. А, Сантетьен База есть, у кого что сказать? Марк сегодня нет, Марк променял меня надо... Слушай, Здорово он бы там, устал. наверное, загнул бы речь про Сантетьен. Да, и на полчаса, и мы бы забыли. заснули. Да. Ну ладно, Короче, не... Короче, скажу будем так, говорить. я делал видюху про Сантетьена, парня одного, они не вы... Там реклама... Я, кстати, того же мнения, вполне возможно. А какое мнение? Я пока ржал, я прослушал ваше мнение. Вообще не ну Короче, я, Сион а... чемпион. Для приличия. Чего еще раз? Марк Сион чемпион. Да. То чемпион? Все, поехали дальше. Чемпион То чемпион-то? Марко. Сион, Сиен, Слушай, а правда, сиен. давай подведем итоги, кто на кого ставит фаворита, да и все, в принципе, закончилось. С... Не, мы пробежимся быстренько. Давайте, давайте просто рандомно рандом давай, раскидаем давай... Сент-Этьен короче, потому Франция что он за... из Франции. Мы за Марка. Все ради Марка, короче. Да. А, Севилья Мельда Севилья Да, да Мельда, конечно, был в группе Но, объективно, 1 в еврокубках Это их предел К тому ну, же, у них сейчас перерыв в чемпионате Это не в их пользу Аугсбург, Ливерпуль Вот сейчас Руслан начнет про Ливерпуль, наверняка, заливать Про Ливерпуль, надо. Про Ливерпуль, ну, что Ливерпуль Ливерпуль проблемный, очень проблемный Биньоле Сика проблемный Ну, не знаю, что им ему что им ожидать? Это... Аугсбург как играет? Я просто не знаю про Аугсбург. Аугсбург не очень. Короче, они в прошлом году хорошо забрались вместо на пятое, а в этом году летят внизу. Тогда будет битва инвалидов. Ну, потому что Ливерпуль... Не, не знаю. Я чувствую комментарии у нас будут. Ливерпуль, кстати, кстати, так как они уже не имеют никаких турнирных задач, по сути. Все, это у... Они максимум на что будут претендовать Это место в Лиге Европы и то, ну, кому, нуж, кому нужно это место в Лиге Европы Да никому вообще вот. И собственно Потапу. Они, будут, они После... будут по максимуму выжимать Все остальные турниры У них остался кубок Лиги Финал Кубка Лиги против Манчестер Сити Но он тоже дает только право участвовать В Лиге Европы да, ну не все, все, все, дороги ведут в Лигу Европы. Конечно. Почему? Если они выиграют вдруг Лигу Европы. Ну, Слушай, шучу, парни, шучу, о чем шучу. я и говорил? Ну, честно, я и английские команды будут делать на Лигу, чемпи... на Лигу вот, Европы. Вот у нас местный денег. Говорю, Манчестер и Ливерпуль это как минимум, а Тоттенхэм, ну, Тоттенхэм оп опасается опять занять четвертое место. Кто-то выиграет из английских клубов Лигу Европы, и у них заберут это место. Потому нет, они тоже Тоттенхэм ничего сейчас не опасается занять. Они сейчас на чемпионство на чемпионство мира. Какой именно этот фильм разводишь? <свят> Сейчас вы еще подеритесь <свят> Чтобы ну, у нас серьезно, было я... больше прослушиваний Давайте, ребят Серьезно, пока, с, таким ин... с такими инвалидными Манчестер Сити Это какое-то там четвертое место Все, теперь на нас оболчили... ополчились И поклонники творчества Ея Туре а вот у меня последний вопрос перед тем, как пошлепаем Дальше. Чего так минивелле критикуют? Я не очень слежу за чё, этим. его вот так критику? Ну посмотри, нарезки, блин, хотя бы. Что, ну, он шикарно играет? 20, Лучше конечно. Сколько я помню... Погоди, погоди, насколько сколько я помню, в 23 из 26 матчей, как-то так примерно, не, не буду удержать конкретно эти цифры, но суть такова, что там в 95 процентов случаев ливерпуль пропускает чуть ли не первым ударом в створ. да да первый удар в сторону это, это, это круто угу. то есть мини в это время еще э, он видимо в он... да он стоит там видимо покуривает спокойнее как а Не пошел а -а -а, с картошкой ладно с ну Плохая Слушай, по поводу ]ах. Ливерпуля, я, знаешь, удивляюсь, у них же был Пеперейно. Они купили Миньеле его продали. Зачем? Пеперейно, потому что старый был, он тоже не очень, по-моему, ну, сейчас в Наполе, мне кажется, ну, ничего Пеперейно не У хотя бы опыт. Ну, да, у, у него же опыта больше. Вот, это у него ня отнять. Вот Их Пеперейн однозначно сейчас Был бы лучшим вариантом, чем Миньоле Ну, кто знал, на самом деле Я помню, Адама Богдана пробовали Но он не лучше Богдан еще хуже, чем Миньоле Так вот, я что хочу сказать На самом деле Вратарская линия в Ливерту Там проблема такая очень Системная Она больше имеет отношение Ко всей команде, потому что в том сезоне, когда Ливерпуль гнался к своему чемпионству там, за долгие годы первому, но так и не смог, поскользнулся в конце. Вот. А, тогда на, насчет Миниолей никаких жалоб не было. Все были довольны, все уже грезили чемпионством вот. И, собственно, ну, то, что они его упустили, собственно, это не. не думаю, что это вина меньоле. В общем, я считаю, что нужно для начала попробовать исправить там более какие-то глобальные вещи в Ливерпуле. Кстати, не будем забывать, что у Ливерпуля тренер-то немец, он хорошо знает, Аугсбург. В принципе, не поменялись немцы. Да, да, да. За этот год. Даже да, хуже это стали, это... поэтому.. Да, правильно. Поэтому фаворитом все-таки, несмотря на хромоту на обе ноги, будет считать Да, тут, тут, тут, тут, скорее всего, ливерпуль. В общем, ну, перестанем его, солить пожалуй, мерсай... Хорошо, мерсай... тему. Сьон, брага. Вот тут мы быстренько сейчас. Брага. Отлично, дальше. Сьон. Кто сказал, съем? Я сказал, съем. Зачем ты это сделал? Кто сказал Мер? Митрюшкина не будет, значит, все, не пройдет дальше Сьон Потому что Йон сейчас хотел сказать грубо, но не на Давай... самых передовых позициях в чемпионате в Швейцарии. Давай грубо, но быстрее, я тебя Очень прошу дальше. Все, сказал более-менее дипломатично. Спортинг-Байер. Вот тут интересно, кстати, интересно. Байер, Байер. Спортинг. Спортинг байер. сейчас лидер чемпионата. Байер, да, Байер. Поэтому... Ау, ау, байер. Бая-бая-бая-баяба! Байра чичериты есть! О, Это как в во мстителях. У меня есть аргумент. У у нас есть травма. Ребят, ребят, ребят, у него травма же. Все, спорт. Все съел там, кто там сказал, а? а а насколько. Подожди, у него травма, да ладно, насколько, когда? Вот буквально, по-моему, выходные получил. Насколько? Не помню, на кто не сказал. Ну все, перебегайте ко мне на сторону быстро. Тадам, тадам. Та-да-та-дам. Пока музыка фонова. Та-дам. Та-дам. Та-да-та-дам. На связь с пиратором осталось 10 минут. Осталось на линии. Та-дам. Та-дам. Та-да-та-дам. У него травма ягодичной мышцы. Ну, на самом деле, блин, не знаю, но раз мышца, то это, наверное, долго. Это притом ягодичная мышца. Толи бедро, кстати. Ну, короче... Не будет его, да, я так понимаю? В первом матче я почти уверен, что они не будет. Тогда фаворит Спортинг. А я, кстати, понял, наверное, почему он так хорошо играет с черита. Его э, Роджер Смит э, просто... Ой, Шмит. Э, просто пинками под зад гоняет. Вот отсюда и причины э, травмы ягодичной мышцы. Переусердство. Что касается этой пары, я... Все, больше нет никакого комментариев? Спортинг фаворит. Отлично. Спортинг сейчас за чемпионство бороться, Они а с Байром тягаться в виде Европы. Все равно uh -huh. спортсинг-фаворит не знаю, этого. тут еще вопрос в амбициях э, Жезуша, потому что э, у него был Слушай, один, но он даже упущенных финалов, да. Поэтому я думаю, для него это вопрос принципиальный да. взять Еврокубок все-таки когда-нибудь. Притом он его команда очень хорошо в этом сезоне идет. Новая команда. Поэтому я, кстати, вот в этой паре поставлю на спортинг, потому что Байерс в этом сезоне э, лихорадит периодически. Поэтому да, португальцы ⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Поехали дальше. А, битва двух э, спящих, вернее уже <laughs> даже не знаю как обозвать, некогда гигантов. Андерлехт, Олимпиакот. Слушай, ну после спящих я ждал Марсель. <laughs> А почему? а <связываем> По аналогии с Марком? О, это очень тонкий троллинг. Так что мы скажем по поводу Бельгии? Слушай, ну по поводу Андерлихта и Олимпиакос. Первый матч они проходят в Бельгии, второй будет в Греции, значит Олимпиакос. Они Olympiakos, думают, что Олимпиакос, Олимпиакос, да, конечно. Без разговоров. Там, там же, подождите, в Олимпиакосе же этот играет, насколько я помню, э -э Димитар. Нет, Димитар играет в паут. А, все, точно, извиняюсь. Уже не так ты уверен? Вырежьте, пожалуйста. Нет, мы оставим это. Так что в итоге? Олимпиакос? Да, Олимпиакос. Все, курим кокос, Олимпиакос. Следующая пара, очень интересная. Валенсия рапит. И ключевой вопрос дискуссионный. Кто будет тренером Валенсии в этом матче? Не. Ну, до 18-го явно будет Невил. Да, Все вот посмотрим после, после, после матча чемпионата, что произойдет. Потому что там сходят слухи, что его отправят э, Париж, Валентия Лондон. Ну правильно сделают. Я уеду жить в Лондон. Ну, Валенсия, что? я бы я вернусь жить в да. Она в любом случае будет э, не той Валенсией, которую мы знаем. Ну, я имею в виду Она даже будет не той Валенсией, которую мы знали при мне кажется. В общем и целом, даже я не знаю, что... Черышев, может, спасет ее. Хотя до этого что-то он не спасал. Прорапит. Прорапит я не знаю. Арапит, вот я хорошо знаю эту команду, опять же, потому что они дали болезненных люлей моему любимому амстердамскому Аяксу. А, ну раздали значит что-то. Ну и в группе быть. они тоже неплохо, очень даже неплохо выглядели. А, правда там, насколько я помню, проблемы то ли с травмами, то ли кого-то раскупили. А, да и в чемпионате у них тоже борьба, кстати, за чемпионство идет вместе с Австрией и Red Bullом в Поэтому, ну хотя я не думаю, что австрийцы такими будут борзами, чтобы разменять еврокубки на конечно нет, конечно нет я все-таки поставлю даже на Рапид мне бы очень хотелось, чтобы они, как и Днепр, который в прошлом году также очень доставил Бадхерта амстердамским болельщикам и не только, чтобы они тоже прошли как можно дальше, поэтому я за Рапид Колотасарай Ладцу тоже два сбитых летчика, так я их назову какие Дума. Ровная пара, очень ровная, не знаю. Собственно, Латсу не очень хорошо идет по нынешнему первенству Серия серии А. Галтасарай тоже испытывают проблемы. Они выползли на третье место, но отрыв, отставание вернее от Бешикташи и Фенарбахче достаточно солидное. Тренера по ходу чемпионата меняли. Проблем хватает, поэтому 55 на 45 в пользу итальянцев. Потому что итальянцам, я так понимаю, Лациалин ловить-то нечего в этом сезоне. Им бы... Особо и сырая это тоже. Кстати, ну троесть вопрос сюда. У Галатасыра хороший, скажем так, ран в последних матчах. хорошая форма, в принципе. То есть ты все-таки считаешь, что Токи? Не знаю. Я чуть больше склоняюсь к ним, нечего сказать, сильно очень ровно. Руслан. Ровная пара пятьдесят на Слушай, парни, ну а я поставлю, наверное, на Ладцу. Они, ну, в принципе, мне команда симпатична. Там собирают, аля молодых игроков, их пытаются раскручивать и как можно дороже продавать. мне нравится такой молодой игрок, как Мирослав Клозы, очень потрясающий. Не, ну, смотри, Филипп Андерсон там, да, скоро выйдет. Ты должен знать, там есть Кишна, Который из Ладца. Это который говорил, что Франк де Бур кидал ему. А манишки как собаки. Я не верю в Кишну, если честно. Поэтому на него бы я... Слушай, ну, скажу так, они... На нём внимания акцентировать не стал. Да-да-да. Они вышли с первого места в группе, где был Салентиен. Так что я поставлю на них. Итак, последняя пара, которая нас интересует, это Марсель и Атлетик из Бильбао. Марсель. Даже не знаю, да, <связать> на Абум чисто. Ну <связать> если на Абум, тогда пускай Бильбао по старым заслугам. <связать> каким таким? Марселю сейчас нужно выбираться в Лиге 1, а не там на шестом вроде месте. Им хотя бы там, я не знаю, за Лигу Европы надо цепляться, ну или за Лигу Чемпионов. Они сейчас будут на чемпионат Ходу меня у Я думаю, что Марсель будет делать ставку на чемпионат, потому что они, говорю, очень низко сейчас идут. <связать> а где логика? <связать> Смотрите, парни, сейчас э, Марсель находится на шестом месте. У них э, плотность в Лиге 1, как нам рассказывали, э, очень высока. То есть там, в принципе, выиграл 1-2 матча, и ты уже поднимаешься на строчке 2-3. Плюс тот же Анжес стал сливать. То есть, по сути дела, Марсель okay. по силам э, занять второе третье место. Потому я думаю, Лига Европы им сейчас не так особо нужна. Атлетик Бильбао, ну, Атлетик Бильбао идет в середине. Их, в принципе, могут они выйдут, наверное, полупокерным составом. Ну, то есть, чуть-чуть потасует, но, в принципе, будет основа. То я думаю, Бильбао пройдет. А Я не вижу, за счет чего Бильбао так легко пройдет. Да, Бильбао пройдет. Слушай, но я не сказал, что легко. Марсель. А ну, что они тоже Я не понял, Ром, ты про кого сейчас говоришь? Кто пройдет? кого пройдет. Я вот такую конструкцию выдал. Атлетик пройдет Бильбао. Но на самом деле я имел в виду, что Атлетик пройдет Марсель. Атлетик пройдет Марсель? Нет, не пройдет. А, не пройдет. Легко. Потому что... Не пройдет легко. потому что Они сами по примере идут ни шатка, ни валка. Ну, я хочу сказать, что Атлетик, мне кажется, это та команда, которая как бы, когда надо, она может выдать хороший матч на характере просто. Они а это а могут. Вот. А Марсель, значит, Марсель, хочу сказать, недавно смотрел игру с ПСЖ, специально сел. Мне стало интересно, но я не понял, либо это Марсель играл так неплохо, либо это ПСЖ играл в пол, не знаю в, четверть, в, в В четверть ноги, да, в четверть ноги Ибрагимовича. Не знаю, но Марсель выглядел довольно-таки хорошо. Достойно. И У них еще есть такие добротные новички, как Флетчер и Тавен. <гchin> <гchin> это сейчас такой был тончайший стёб. <рис wreaks> Жаль, что <-ót proprio> <бирду> Ну, в общем, не знаю. Хорошая пара интересная. Ну, а я а, ставлю, вы... это не а именно они и Флетчер? Да, именно не хорошая пара. Нет, лично мне кажется, ну, пара очень ровная. Я все же... Пара очень ровная. Но мне кажется, таки Атлетик пройдет. Лично-то мое такое. Атлетик, я тоже на Атлетик. Переходим к Лиге Чемпионов. Итак, друзья, вторая часть подкаста наконец-то началась, и мы обсуждаем грядущие матчи 1 восьмой Лиги Чемпионов. И начнем мы с пары, в которой засветилась российская команда, а именно Зенит Бенфика. Ну... Лично мне такое ощущение, что Зенит должен выходить не без трудностей, конечно. Тут, скажем, ранний гол тьфу-тьфу может очень сильно спутать, скажем, карты питерцам. Но сейчас как-то по предпочтительнее, чем выглядит российская команда. По крайней мере, одну, фи... одну восьмую должны проходить. А что там за история, что... Гайтана и еще кого-то из футболистов в Зенит может э, выкупить? Уже не может. У них было, было это право приоритетно, да, выкупа за установленную сумму. Но оно закончилось уже как пару лет назад. А, то есть я прослупочил на целых... Да, двух, года да два. ты опять проспал. Ты опять проспал, да. ну, все верно. Понятненько. А как думаете, Кокорин, Верков, Маурисио, по-моему, не включали в заявку, да? А че не, не включали? Слушай, ну Маурисию, я будет. думаю, они чемпианта <свят> брали, чтобы подыхал Хави Гарсия и Виц. Он им будет массажик делать, топ. <свят> Шутки, Рома, восхитительные. Я знаю, я прямо буду собирать Дарик, куч кучу буду собирать. лайков, я думал, кучу плюсов. А Кокорин, Жирков, Маурисио, если он включен в заявку, Помогут Зениту пройти дальше? Ну, а почему нет? Не, на самом деле не помогут. Не, серьезно, Кокорин и Жирков — это не те люди, которые будут помогать Зениту проходить Бенфику. Да ладно, а как же наше все Кокорин? Да ну... Ну это наше все, но не... Но не Лига Чемпионов. ребят, про него лично весь шат, в принципе, сказал. Что? Шат. Не видели эту штуку? А, Да-да-да. Что вы там это? Как будто крестьяну приехал. всего точно. А, точно. Чего? Ну, да, да. Кто ставит на зенит? Я ставлю на зенит. А не напрягает, опять же, извечная наша российская проблема, что начинаем мы после зимней спячки? Кто? Халк начинает после зимней спячки. Ну, не было уже игр, были сборы. И чё? Ну, можно будет пожаловаться в случае неудачи, что вот... Мы еще не вкатили в сезон, та та та -пата. Ну и хорошо, что у нас есть еще одна лишняя отговорка. Не Мы знаю. Делешь, что она не... она не пригодится. Халк, в принципе, может Зенит на своих плечах хоть димочку. Ну, да, это и на моем с... мнение. На своем корпусе тоже. Нам. Пробить своим корпусом окно в Европу. Вердикт: э -э я так и не услышал. Зенит сварит. В процентном соотношении. В процентном соотношении 60 на 40. Лань плюс. Плюс, плюс, плюс. Ну, я, под... плюс я, я, под... я поддерживаю предыдущего оратора. Я поставлю на Бенфику, все-таки, мне кажется, команда по. И в этом году они неплохо, даже не то, что неплохо, они отлично идут в принципе в, Чиган, в Португалии, они со спортингом делят первое место. И «Зенит», пускай он неплохо провел этот групповой этап, но все-таки я думаю, пока еще для них вот это предел. Выход из группы Лиги Чемпионов пока для «Зенита» я думаю, что это предел. То есть заявленная цель на четвертьфинал или даже на полуфинал? Покажи, я такой вряд ли. Они первый матч играют в Португалии, скорее всего... Нет, от... первый матч... Первый матч в Португалии не играет. Я думаю, у них неплохо получится там забить, и вот этого гола как раз и не хватит им. Ну, это, как говорится, 55 на 45 плюс а -а -а. 60 на 40 плюс... Что это? <связывающие> что за математика? <связывающие> ну, в принципе, все. 55 на 45. 55 Биф. на 45, все, хорошо, понял. А я считаю, что 56 с половиной на 54. Живой половиной. Половиной. Переходим в паре Сен-Жермен Челси. Это никакой раз уже. Третий, по-моему, Давайте начнем с того, кто фаворит в паре и дальнейшей перспективы команд. Все, ПСЖ поехали дальше, разговаривать нечего. А может есть параллельный? Лондонцев вынесут. Не, лондонцев тут ничего не ждет. Ну ты-то известно, что любимчик фанат пенсионеров. Так, ну я плюсую Ване сначала. Вот, э, насчет того, что ПСЖ безусловный фаворит. Прям мы такая сладкая парочка. Ванечка плюсанул анул а Русланчик Ванечка. Да, мы лайкаем друг друга. Вот. ПСЖ безусловный фаворит. Это даже не оспаривается. Вы, ага. вы, вы помните, что было, допустим, в 2012 году, там тоже и Барселона, и, и Барселона была безусловным фаворитом, и Бавария была безусловным фаворитом, все были безусловными фаворитами, но что-то куда-то их фаворитизм делся, вот в итоге. Ну, и, Чел, и Челси в 2019 году, собственно, взял Лигу Чемпионов, несмотря на все прогнозы скептиков, которые в фронте, в общем-то, это были правы, по сути. Но вот так вот получилось. Тогда тебе вопрос вот такой. Сможет ли Гус Хидинг также мобилизовать свою команду, собрать ее в кучку, провести с ней психологические даже не знаю, как назвать да. Знаешь, как это называется? Это называется «Яйца в кулак». Да. Кохонес. Соберет. Кохонес. Слушай, Рома, у Кохонес. них есть выбор, Вот на самом деле, по чемпионату? Да, на самом деле, терять им в чемпионате а нечего. Им... ПСР... Все, они уже... Лига чемпионов для них это приоритет сейчас. Да, но и ПСЖ как бы может вообще на чемпионат внимания не обращать, я тоже хочу сказать. Ну, а мы знаем, что ПСЖ в Лиге чемпионов, в общем-то, как и Манчестер Сити... Частенько... Ну, они просто ее не выигрывали ни разу. Но ну, они до доходили до полуфиналов, насколько я знаю, да? Ну, точно. Да, полуфинал. Они... Или да. четвертьфинал, подожди. По-моему, полуфинал был. Да, полуфинала они, по-моему, доходили. И в итоге твой... А, что мой? Прогноз. На Челси Пусаже, я, да. я сказал же свой прогноз. В процентном соотношении. В процентном соотношении, блин, 80 на 20. хо хо хо хо хо хо хо у нас такого еще сегодня не было, по-моему. А хотя, не, было, было, что на кого-то мы поставили. На Сент-Этьен, наверное. Да. Да нет, мне кажется, что нет, тут у все шансов нет фактически. Да, конечно, сейчас их тоже все точно так же списывают, действительно, как в 2019 году. Но все же нет, не против. Да, такой, так, как, так, сейчас нету никакой старой гвардии, нет, ни Лэмпарда, ни Драгба, ни. ни Бассингвы нету. Вот. Если это ни кому-то не было. Ни Пауэл ни, ни Кучини. Только... Еще вспомним, <laughs> кто там был? Слушай, Нет. даже Рамираса продали. Да, Рамирас. А -то, того, -то. того, -то. того самого, который забивал. Чеха, который отбивал, который которому месяц так и не смог забить ничего до сих пор. В общем, а, ладно, кстати, пустили, об этом мы пустили, поговорим чуть позже. Mm -hmm. <laughs> У нас Аксенал, Бавария, ой, Барселона будет. Ну, в общем, yeah. э, да. пассажир... понятно, 80 на 20. 8-20, да. Ну, парни, я не буду, конечно, так категоричен там, 80 на 20. Фаворит, да, по СЖ, но мне кажется, Челси... Извини, просто... извини перебью. Я не да. буду столько категоричен, просто 90 на 10, да? Не, я имею в виду 80 на 20, я, еще не поставлю. Фаворит по но мне кажется, Челси, если они... Понимаешь, они сейчас, скорее всего, будут играть свой старый футбол, а автобусом станут и будут ложиться. Получится у них или нет... Ну, честно, я не знаю. Но мне кажется, э, зададут они небольшую трепку ПСЖ, и ПСЖ будет тяжело. Потому что если они первый, первый матч выдадут хороший, я думаю, в принципе, в Англии они могут что-то зацепить. Но опять же, у ПСЖ э, пришел Ди и мне кажется, вот именно с этим человеком ПСЖ э, может э, выйти в финал Лиги Чемпионов. Я даже так поставил. Но 51 на 49. О! Как! Нет, а... он, он, он стебется. Я все-таки вот выскажу вообще диметрально противоположное мнение по отношению к вам. И поставлю все-таки на челси. Ну, ты у нас известный этот, как этот называется. Только не матерись, не матерись. Ладно, не буду, просто промолчу. Этот. Я известный этот. Ты известный этот, да. Да. Выключатель света. Выключатель света в прихожей. В общем, я считаю, что... Челси, вопреки всем прогнозам, а ПСЖ в 1.8 пройдет. А, я все-таки не знаю, это на уровне интуиции. Я даже не могу объяснить, почему. Но я... проц... процентное Сейчас... соотношение, кстати, 51 на 49, тоже где-то в пользу Челси. Мне кажется, в этой паре вообще все затянется а, вплоть до дополнительного времени. Возможно, ПСЖ все-таки, если Челси выставит автобус, то ПСЖ станет соем. Ну да ладно, после этой шутки от нас отписалось еще где-то 100 человек, а мы едем а Мы это вырежем, я думаю. Арсенал Барселона. А что Арсенал Барселона? Там есть Чех, там есть Месси. Это интрига? Ключевое противостояние. Sports любит выделять вот это вот. Знаете, спорт ключевое противостояние. Чех, Месси. Месси, аргентинец, не путают. Да, Чех и аргентинец, да. А Чех, тут, конечно... Тихо, тихо. Нет, серьезно, тут с арсенала шансов, конечно, минимально. Но я думаю, их еще меньше, чем у Челси. Кстати, нет. Кстати, нет. Челси-то может зацепиться упереться на автобус. Арсенал с арсенала останется сейчас ввязаться в перестрелку. Хотя нет, они в последнее же время демонстрируют то, что умеют играть большие матчи от соперника, а не от себя. Ну, но... да, ну. Но... Соглашусь. Другой, соглашусь. Вопрос, что, другой вопрос, что против тройки МСН... Нет, не ну да, там мало что работает. А как же жиру? О, да. Нет, только... Хороший вопрос, конечно. А что жиру? То есть ты как еврей ответил вопросом на вопрос, да? Нет, серьезно, а что жиру? Что жиру? катается в жиру. Ну так, давайте подводим ток. Или есть у кого-то... Ну, давай, Ваня, подведи итог своему спичу. 65 на 35. 35 процентов это чех? Да. Хорошо. Руслан. Что, ты мне просишь проценты назвать или начать спич? Делай, что хочешь. Хоть заголись и бегай там по своей комнате. Главное, камеру не включить. Шансов у «Арсенала» нет практически абсолютно никаких. Э -э вот. ну, как категорично. Ну, не умеет «Арсенал» играть в автобус, это точно. Против Р «Барселоны» я не уверен, что сейчас даже автобус работает, потому что... Ну, вы понимаете. Вот, поэтому тут я 90 на 10 ставлю. хо <связательно> <связательно> <свят> <свят> Мы же забыли, как Ленджер возвращается. О, да. Мак О, да. Мак арсенала. Но.. нет, серьезно, шансов мало, но не, не настолько мало, как ты сказал, пожалуй. Вань, Вань. В условиях противостояния арсенал с Барселоной скорее не маг, а хероман. <свят> <свят> Ник, некромак тогда <свят> уж. <свят> <свят> <свят> Некролог. Некролог. <свят> Некрофил. Ага. Сергей, почему-то после слова «никрофил» мы передали слово Сергею. Ну, в принципе, конечно, тут не 90-10. Да, шансов у Арсенала сейчас, пожалуйста, с такой Барселоны маловато. Даже не знаю. Но они, в принципе, сейчас будут делать акцент на чемпионат Арсенал и ввязываться, к примеру, с Барселоной. У них, я насколько помню, они играют первый матч с Барселоной, потом у них следующий же тур там, дней через пять. И это уже игра с Манчестер Юнайтед. То есть, возможно, либо где-то будут эксперименты наподобие вот этого египтянина они попробуют. Я думаю, с Барселоны выйдут в первом матче не пропустить как можно больше. А во втором, ну как обычно, Арсенал умеет, э, там, я не знаю, бешеные два гола за, за первые пять минут забить. И потом, и потом ничего не хватит. Ну, я думаю, 60 на 40. Реально, я скажу, Барселону сейчас, конечно, не остановить, они на пике формы. Но что я думаю, в этом году Барселона не выиграет Лигу Чемпионов. Потому что когда команда зимой на пике формы, обычно идут спады к весне. Как показывает практика прошлого сезона... Уж слишком хорошо они имеют проводить ротацию состава. А сейчас у них же есть еще и Туран, и Лейш Видаль. Все не так плохо. А, свой прогноз оставлю. Арсенал предельно не везет. Со жребием. Практически каждый год, в прошлом году, только повезло, но они. А сами. кто Извиняюсь, а кто заставлял занимать второе место? Баварий? Кто заставлял их проигрывать за Грибу и Олимпиакосу? Вот именно. Хотя. Слушай, ну я скажу Баварии тоже. В принципе, не сильно повезло, выйдя с первого места. Как-то да, Ювентус. Ну, смотрите, что хочу сказать. Арсенал а. за долгие годы сейчас вот реально претендует на победу в чемпионате. Ну, ну не за долгие так уж. Ну, нет, ну, как бы реально, я имею в виду, что... В этом году чай... могут выиграть вот четыре команды, которые в первой четверке, любая может выиграть. Нет, нет, Манчестер Сити не может выиграть, они mm -hmm. не выиграют чемпионат. Это точно. Есть три претендентные чемпионства: это Лест, Хайд, Лестер, Тоттенхэм и Арсенал. А, Арсеналу еще нужно очень сильно постараться а, обойти Тоттенхэм, потому что это принципиально все-таки соперничество, куда как ни крути. Вот, от этого никуда не денешься. Поэтому я хочу сказать, что вот именно вот в этом году, в этом сезоне, точнее, у Арсен, а, арсенал может воспользоваться тем, что. АПЛ дико лихорадит. Арсенал э, по сезону, как обычно, идет неровно, э, проигрывает необязательные матчи, но это с ними происходит всегда, как обычно, ничего нового. Именно вот с такой игрой они даже в этом сезоне могут э, побороться за чемпионство. Поэтому э, нет необходимости как-то оставлять себя всего на поле, там, на наукам, no выходить и биться до смерти. Терять там как Кокленов и прочих ребят, которые могут им помочь усилить состав в чемпионате. Если не оставлять всего себя в матчах то... с Барселоной, то мы видели, что был с ничего страшного. Получить полную огонь. Ничего страшного, пускай будет, корректно. Ну а как же, Чех? Чех? Или вы думаете, Месси не забьет, а забьет... Три А пускай, они За забьет один не непринципиально. Нас уже забили, то все. Что теперь? А -а -а -а. Подытожил я все-таки. Кратко считаю, что у Арсенала мало шансов пройти в Арсенон. 30 на 7. Идем дальше. Еще одна мега интересная пара. Это Ювентус-Бавария. Иван. Европейская классика уже, конечно. О, это будет очень интересно. На мой взгляд, я не вижу здесь ни одного фаворита, пусть какая бы ни была мощная Бавария. Ювентус Ювенту сейчас да, читер. Да, у, у него просто какая-то сумасшедшая серия. Побеждает. Вижу. Конечно, да, он просто всех рвет. Интересно, конечно, будет посмотреть на, не... на их схватку с, с Наполи, вот в эти выходные. Может даже, кстати, сяду посмотреть такие. Я не вижу здесь фаворита, честно. Это будет просто заруба, и очень жаль, что такие два... Клуба встретились уже что на стадии. Я, Слушай, так Ван, я знаешь, я я так знаешь как думаю? Просто мне кажется, матч будет напоминать вот прошлогодний, когда Ювентус играл с реалом в полуфинале. Вот Ювентус будет в, на каждом участке поля Может, в быть, Баварии да. давать. На самом деле, мне немного обидно, когда вот играет Арсенал Бава... Барселона, Бавария, Ювентус, а параллельно идут матчи типа а Бенфика Зенит и Гент Вольсбург. Uh, блин, ну не не так же рано вот, сводить такие команды. Я понимаю, что слепой жребий, но когда три года. Он не слепой. слепой, слепой, слепой. Вольсбург занял первое место в группе с Манчестер <связывая> Юнайт. Ну нет, вот грант? я тебе говорю, что по идее, <связывая> ну нет, ну вот если мы говорим о том, что вот гранды все такое, то грант выходящий из этой группы должен был быть именно Манчестер Юнайт. Но он не вышел. И была бы пара гент Манчестер Ну, да. хотя бы так. В Чё Что уж там? Не, ну я просто не очень другого. Победай нам свою. Жреби не слепой. Кто первая против второго? В чем проблема? Победай нам свою жизнь. Ну, скажу так, а э что либо Ювентус, либо в Убавария вылете в так, рано. Пожалуй, так. Но все-таки, наверное, поставлю на Ювентус. Причем, мне кажется, здесь, здесь может быть даже преимущество не в один, а в два города. Мне кажется, Ювентус будет в контратаке побегать от Баварии. А Бавария, мне кажется, упрется в Ювентус и ничего не смогу сделать. Прямо такого разумительного. Вот в Италии матч первый в Италии же... Я не знаю. Ром, ро, ро, в Италии они играют? Да. Или наоборот? В Италии. Мне кажется, вот в первом матче... Очень будет жестко, но Ювентус выиграет с преимуществом два мяча даже. Сейчас меня съедят. О да, не зарекайся, конечно. Не знаю, зачем ты такие смелые прогнозы сделаешь-то. А Процентном соотношении 50 на 50, как я... меня нет никакого фаворита, да. 50 на 50. Окей. Пускай будет 55 на 45. Пользу. Ювентус пройдет. Руслан. Твоя очередь. Ювентус. Ари. Ой не знаю, не смотрю эти команды в чемпионатах. Ой. Поэтому просто из-за того, что из-за недостатка знаний, из-за недостатка, ну, вы поняли. Я, не, я тоже придерживаюсь нейтральной позиции поставлю 50 на 50. Что ж, тогда я свой небольшой спич начну. А, мне кажется, что Бавария при Гвардиоле со времен Хайнкис. это мое уже давнее мнение. Шаг вперед не сделала, мне кажется, она своего рода топится на месте. Конечно, в Бундеслиге ее преимущество очевидно, неоспоримо, незыблемо. Но в Лиге Чемпионов, когда команда сталкивается уже два раза подряд, с весьма серьезным соперником в виде Барселоны или Реала, то ах, садятся мюнхенцы в лужу. Не знаю, как будет с Ювентусом. Все-таки стиль игровой у туринцев, у старых сеньоров, несколько отличается от испанских грандов. Но легко Баварии не будет. Я думаю, скорее всего, все-таки в этом противостоянии Бавария Uh, пройдет дальше. 45 на 55 в пользу Баварии. Uh, с небольшим, как видите, преимуществом, на мой взгляд. Но, опять же, Гвардиола вместе с Баварией Лигу Чемпионов не выиграет. Я так считаю, это уже более далеко идущий прогноз. Но это я согласен с, с тобой. А с Анчелоти, да. Но это уже дела будущих розыгрышей. Итак, переходим дальше. Давайте тогда поговорим... А паре Рома-Реал-Мадрид. Занятно, Занятна, кстати, пара. Потому что Рома сейчас сменил тренера. Реал сейчас сменил тренера. Относительно оба недавно. Мне кажется, дома Рома вполне может зацепиться за ничьё. Вот первый, первый матч, мне кажется, будет во многом решающим. Рома, если не уступит, то она сможет доставить проблемы Реалу. А Рома по чемпионату как идет? И последнее время так. Но ты думаешь, если уволили Руди Гарсию, то все было у них зашибись? Нет, в принципе нет. Спалете пока не нащупал, мне кажется, те, те нити. Ну как сказать, они уже три, три игры подряд выигрывают. В принципе, вполне более-менее уверенно. По сути проиграли только Ювентусу, при спаллете. А кто не проигрывал Ювентус? Как, как, бы, как бы не сказать, что было все так плохо, не сказать, что сейчас так прям все хорошо. Нет. А вы не подскажете, Рома. кому Рома проигрывал со счетом 7-1? Я что-то забыл. Ливерпуль? Манчестер. Он? Нет? Манчестер? Да. Когда это было? Что-то я... У да, меня... Да, ну, а был... Присполете. У меня провалы в это памяти. очень давно, да. Просто... Я помню 7-1, связанный с Ромой счет, mm -hmm. Да. Наверное, это есть на честь почему-то казалось, что все-таки испанская команда, но я, как всегда... Не, Рома, это в этом году. Они в Барселоне пролетали где-то 6-0 или 5-1, что-то такое. Ладно, не суть. В общем, если флоренции саданет опять центр поля и попадет за шиворот на усу, то будет ведь. Нет, это не Баварии в прошлом сезоне влетели. А, да-да-да. Так, вердикт, Вань, прогноз. Ну, реал. Реал 60 на 40. Хорошо, Руслан? Реал 65-35. Все, ты краток? Ну, реал, реал хороший. Зидан, Зидан мотиватор. Вот. Зидан, Зидан мотиватор. Зидан... Я считаю, что Зидан может даже подальше, подальше до полуфиналов где-то довести. Вот. Зидан может дать необходимый заряд. Энергии. Вот. И давить, Ну, помочь Реалу дойти даже, наверное... До полуфинала. Я ставлю, что они дойдут до полуфинала. Но, может, даже могут замахнуться на финал. Это мое мнение. Потому что Зидан... Ну, я считаю, это мое мнение, что... В 2006 году финал э, сборной Франции вы, вывел Зидан и тренировал сборную не Раймон Доминек, а Зенитин вот. Зидан. Раймон Доминек увлекался в это время активной астрологией. Да, да, да. И... Кого он там, Скорпионов не брал, да? Не помню. Или Стрельцов, или Скорпионов. <сцент> <сцент> а, процентное соотношение? 65 на 35. Вот такой вот очень четкий прогнозы. Сергей? Ну, я тоже думаю, что реал практически, мне кажется, шанс-то не будет у Ромы. 70 на 30. Все-таки, мне кажется, так быстро с и не может там, прийти и все перестроить. Мне кажется, просто даже реал без бейла, грубо говоря, на одной ноге, но пройдет Рома. Ну, ну, просто сильнее сейчас, вот на данный да. момент. Я согласен. С Сергеем даже не буду ничего дополнять. Поехали дальше. Дальше у нас Динамо-Киев-Манчестер-Сити. Динамовцам, кстати, разрешили провести матч при зрителе в Киеве. Вот такой вот известие. Мне кажется, Эйя Туре это мой рад. Ему нравится выступать Ну как, не то что Смит, все равно. Разница, Эй, че, порция уханья в сторону Туре. Так, чисто ради мести, ради. было... Африка честно, его посмирялся. тоже не любит. То, что ну, приз не дала в пятый раз подряд. Да, когда он бедный, обиженный, когда негров никто не любит, да, ну, никто никто. не Ну и в Сити, в принципе, сейчас все нехорошо. По игровой составляющей мало, мало, В общем, хочу сказать, Сити очень неправильно руководство Сити сделало насчет Гвардиолы, вот. И это очень сильно. В целом, сильно. ты считаешь? А, в, в целом, нет, в целом правильно. В целом, назначение Гвардиола это правильно. Правильный шаг, но неправильно. А, объявление сейчас, У -у -у. вот именно. Понял. Это может очень сильно сказаться на всем сезоне. Очень сильно. И на Лиге Чемпионском противостоянии динамики это команда. будем забывать, что они все-таки все-таки участвуют в 1-8, они вышли из группы. Это тоже о чем-то говорит. Поэтому я не стал бы отдавать предпочтение Манчестер Сити. Туре уже вообще неизвестно, во что играет. Понятно. Что он... Непонятно, что он делает на поле. Ну, он не забивает почти раз, раз в год, там, выдаст какой-нибудь шедевр голевой, Но и на этом все. То есть... За собой команду он уже не тащит, как был и годы. Ну не знаю что сказать. 50, 50 на 50. Один раз в год Турой забьет. Кстати, Динамо, Динамо Киев вышел уже из группы с Челси. У, вот них, у, них, у них нет, у них нет да. Дебрюйна, ты не забывай об этом. Минус минус да, не, знаю. не стоит компании возвращается, сочетаться. если да, если да, он сейчас не порвет не... опять там себе что-нибудь, это очень это не мы не поняли, посетить. что это реально какой-то старич от мира защиты. А это вполне стоило ожидать, потому что компания еще со времен Гамбурга э, страдал от различного рода травм, постоянных, при том хронических я бы назвал, поэтому когда его подписали в Манчестер Сити, это уже был заведоморист. Это хорошо, что он и вообще какие-то серии игр выдает. Даже целый сезон у него был. Я думаю, он не вернется в свое время на прежний уровень. А так, еще стоит радоваться, что он все-таки выздоравливает. Ну ладно, 50 на 50 я погорячился, наверное. Давайте, пускай будет 60 на 40. Чью? Пользу Манчестер Сити. Отлично, Сергей. Ну, ребят, скажу так, осенью бы я спокойно рассказал, что Манчестер Сити явный фаворит этого матча, как уже сказали. да, Дибрине, по сути, дело в этом сезоне вытаскивает. Я думаю, он бы вытащил. Но все-таки там такой состав, такие игроки собраны, что все-таки я думаю, Динамо Киев, шансы. Ну, не то, что немного поборется они, думаю, в первом матче будет борьба, но приятный там, конечно, надо календарь смотреть, как у игры между собой. Но я думаю, 65 на 35 в пользу Сити. Хотя кто знает. Не, все-таки, наверное, Сити. Явный фаворит этого матча. Пускай даже и в борьбе, и с Динамо Киев. Все-таки, учитывая Динамо Киев, они обогнали, грубо говоря, забежали в последний вагон спорта. Ну и Челси у них был Челси по этому сезону выбил. И Макарби, который там он на Киеве все-таки я думаю Агуэра, Сильва может звездный дебют Стариджи, ой Стариджи, Стерлинг заставить забыть нас о Динамо процентное соотношение 65 на 35 отлично, придерживаюсь каких-либо излишних радужных прогнозов относительно перспектив Динамо Киев поэтому считаю Бой они, конечно, дадут, особенно дома, мне кажется. Но пройти дальше динамовцы, к сожалению, не смог. 60 на 40 в пользу Манчестер Сити. А что будет дальше в четвертьфинале? Думаю, на этом э, горожане и ограничатся э, в стадии 1-4. Вот не, ну, Ром, то он зависит, конечно, от жеребьевки. Если а он там какая пользу. там жеребьевка? Ну, я, вот давайте, кстати, перейдем к Генту с Вольсбургом. Я вообще не уверен, что Вольсбург дальше пройдет, потому что у них ужасная серия э, матчей в Бундеслиге. Э, они скатились на восьмое место. Не знаю, хватит ли у них каких-либо моральных, скажем так, сил для того, чтобы э, обскакать э, идущий по ходу этого сезона на кураже Гент. Ну, кстати, из группы они тоже хорошо вышли. Валенсия вообще ходячее пособие о том, как не нужно играть в футбол. Как не, ну, как, как не нужно управлять клубом. Да, вообще, как не нужно жить. Слушай, парни, буквально немножко о Валенсии скажу. На самом деле, у них же вот проект наподобие сейчас вот Порту и Бенфики. У них в прошлом году был очень... Даже не прошлом году, там у них уже лет пять был. Очень классный спортивный директор. Он, в принципе, заведовал всей молодежью у них, и потом его назначили параллельно еще главным скаутом. Он поднял всю молодежку у них и накупил вот, вот эти все игроки, которые покупались, это все было через него сделано. Но пришел, когда выбрали Гарри Невилла, точнее даже не то, что Гарри Невилла, в этом в начале этого сезона, ему поставили ультиматум и поставили жесткий рамки. То есть, ну вот этих мы не будем брать, этих мы будем продавать, и он плюнул на это все и он ушел. Я вам сейчас скажу, даже не, не могу сказать, он ушел в региональную команду типа ибицы и сказал, что он ее пойдет поднимать. Я вам на полностью ее делает. Фамилию, ну, кому интересно, может в интернете погуглить. Действительно, парень за два года поднял их нее молодежку, и вот этот прошлогодний выстрел их, то, что они попали в Лигу чемпионов. Вот этих всех игроков, которые он покупал и продавал, все было через него. То есть там тренер, даже не лез туда. Ему удавались, что было. А в этом году он ушел и, в принципе, в команде начался просто, я не знаю, как можно поставить аналитика главным тренером. Креско все сказал правильно, Ну не знаю, э -э, на самом деле аналитик не аналитик, это вопрос другой. Э -э, просто не, не у всех получается, я вот хочу сказать, и непроверенных людей точно не надо ставить. Притом и ехать не имея опыта серьезного а тренерского за спиной. Другой чемпионат, где вообще другая футбольная культура, другое понимание, футбол и вообще не зная в целом специфики местного чемпионата, даже несмотря на то, что ассистентом в Валенсии работает брат Ю. Слушай, а может быть это ошибка? то что ассистент не тот, кто в клубе, кто знает чемпионат, а ассистент, по сути дела, тоже новичок. Почему? То есть, сколько новичка? И он раньше приехал. Ну, он да, год, ты, да, по -моему, да, он да. Поработал. Он уже работал. Ну, год. Принону. <св> <св> Принону? Ну, по сути дела, встретились два новичка. То есть, я уверен, что у Зидана в помощниках какой-нибудь... Ну, то есть, вот как делал Мауринин? Приходил в новый клуб? Он брал все проверенного человека, который знает чемпионат, который знает команду, который его быстро ведет в курс дела. Тут ты приходишь, у тебя брат, который сам год работает, который сам у тебя спрашивает и который, в принципе, останется даже если ты уйдешь. А я все равно останусь. А ты крутишь как вас. Я тебе покушаю такой, представляю, звонок лило, когда вылезли. Братишка, я тут тебе Валенсию принес. Ой. Я вот не понял, почему мы на генте с Вольсбургом начали трудить про Валенсию. Вы мне скажете или нет? Потому что гент вышел из группы с Валенсией. Как нас занесло-то? Давайте опять еще про парапит поговорим. Ну, в общем, Вольсбург фаворит. Тут я скажу свое. Вот, скажу прогноз, там 70 на 30 пускай будет. О, -о, -о что-то ты очень смелый, я тебе скажу. <васск Yasmin> а потом мне говорит, что я резко даю прогнозы. Ваня, Ваня, выключи пылесос Все, Гент Слушай, ну тут знаешь как Гент. сошлось Вольсбург 55, этот 45. сезон валит откровенно Команда вроде неплохая Гент наоборот, он в чемпионате у себя идет Неплохо, прошел лигу чемпионов 55, Хорошо, 55, но там по сути дела Собраны неизвестные личности Давай 51 на 49 По пенальти Гент. Интересные личности Ну-ну, дальше давайте а, Все? Серёжа закончил свой? Да-да-да. А, я не знаю. А ничего. я поставлю на Гент. Потому что Гент более уверенно выглядит. Мне кажется, в 1-4 им пройти при таком вольтбуке по силам. И мой вердикт. 50 на 40 в пользу Гент. Вот так, 50 на 40? 60 на 40. Математика тематика, бога. 60 на 40. Ну давайте дальше. И последняя пара. ПСВ. Мадридский Атлетико. Иван? А что, PSV? Кто-кто-кто у нас тут эксперт по <с> эре <эй> ПСВ Атлетика. Боевая пара, не знаю. А, ну хотя бы видеть, атлетико Хо -хо -хо. погодите, погодите, на этом твой комментарий. Ну, давайте предварительно 63 на 37. Пользу атлетика. А как бы, не знаю, в Атлетика слишком хорошо выглядит. Чемпионате слишком крепкая оборона. Они умеют решать такие задачи, мне кажется. Руслан? Что? Да. Я сразу скажу, прогноз 95 на 5. No. <laughs> а -а -а. you... ну, вот. Конечно же, пользу БСП, я думаю. Ну, разумеется, да. No. No. Вот, Атлети... Атлетика это не Манчестер. Атлетика это не Манчестер Юнайтед. Вот. Они не позволят э, с собой сделать то, что сделают по Вот. И Симена.. Семен это не вандал. Вот. Это ключевой фактор. Я тебе знаешь, какую истину открою? М -м. Ну Ванга, кроме Ванга, никто Вангау не является. Да, согласен. Помимо его детей и жены. Да. Ну, в общем, Атлетик хорош, я очень симпатизирую этой команде, на самом деле, моя любимая в чемпионате Испании. А, вот и однозначно проходят они ПСВ без шансов вот там как от обороны не играет ничего не получится атлетика <coughs> и не таких ела все я сказал все 95 на 5 95 на 5 отлично сережа слушай ну тут даже говорить я думаю тяжело о чем-то атлетик ну действительно хорош по сравнению даже пускай Атлетико. Да, Хорош, oh. даже по сравнению с PSV Который идет лидером у себя в чемпионате Но все-таки не стоит забывать, что это голландское первенство Не в обиду Атлетик а а а oh, а все, все, обиделся, отключаюсь Все, пока Атлетика долгое время шел первым в чемпионате Испании Даже с такой Барселоной. Да не, просто объективно, но Атлетика сейчас сильнее Я думаю, 70 на 30 Хорошо По поводу PSV Да, они идут первыми в чемпионате У них сейчас неплохая серия а После зимы особенно. Напрягает немного то, что они вылетели из Кубка, так обидно. Утрехту 1-3. Хотя матч я, конечно, не смотрел, но вполне вероятно, что они просто забили на него. Нет, почему-то кажется. Ты типа мстишь за Аякс? Нет, почему? Просто для них более актуальным является как раз Лига Чемпионов и борьба за чемпионство в аэродивизии нежели кубок. Слушай, но могут они Лигу Чемпионов отодвинуть и поставить во главе Чемпионат Голландии, чтобы Ну, Чемпионат они уже выигрывали, а в Лиге Чемпионов они давненько не были. Хотя, на самом деле, для них одна восьмая, для них уже хорошее достижение. В целом, конечно, с учетом неудач голландских кубов в последнее время, для Голландии было бы выгодно, чтобы ПСВ прошел как можно дальше, набрал как можно больше очков, но будем реалистами. А, не такой уж серьезный уровень у эндховенцев, мне кажется, что в группе они вообще играли... Для голландского футбола в группе Лиги Чемпионов неестественно, то есть отталкивались от соперника преимущественно, что и принесло им, кстати, результат, в отличие от того же Аякса, который всегда будет играть от атаки и получать из-за того, что у него не очень неподходящий подбор игроков. В чем причина этого? Это в отдельном подкасте можно говорить а В основном юность футболистов. Ну да ладно, не буду про Аякс. PSV тоже довольно... Незрелый состав, чтобы Играть первым номером И навязывать какую-либо Борьбу атлетика А чтобы отталкиваться от атлетика Мы все знаем, что э, Матрасники сами такие играть э, вторым номером Не первым Поэтому шансов особых У фермеров У крестьян нет Я считаю, что выиграет Атлетика. Более матерая, более тертая команда, нежели сырой, как и весь чемпион Голландии ПСВ. Поэтому 65 на 35 в пользу Мадридца. Все. Усю. Мы, в общем-то, подошли к концу. Мы переходим уже к финалу. Давайте не знаю, такой экспресс Блиц, не знаю, экспресс-блиц, это я, конечно, выдал, экспресс-мнение такое, кто выиграет Лигу Европы и Лигу Чемпионов, на ваш взгляд, ваш самый явный фаворит. Иван, есть такой? Руслан? Ну, что-то дебильный какой-то вопрос ты задаешь. Ну, давай, пускай Лига Чемпионов Барселона, а Лига Европы, кто у нас там участвует, там? Тя, все. Боруссия. Отлично, Сергей. О, uh, ну давай так. Uh, финал Лиги Европы будет Манчестер Порту. Порту выиграет. А Лига Чемпионов ПСЖ Бавария Бавария. Иван. Я думаю. Ты, ты думаешь? Севилья. Опять? Сколько можно? Да, да это что-то. Да. Борщ, по-моему. И... Ну да, пускай бы от Отлично. Что касается Лиги Европы, то мне кажется, почему-то, что тремя фаворитами являются Ливерпуль, боруссия и Наполе. Но, на мой взгляд, Боруссия тоже, соглашусь. Кто там сказал Барусия? Я сказал Барусию. Ты сказал Барусия. Молодец, я с тобой согласен на этот раз. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь у нас выбор сложнее. Uh -huh -huh -huh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Неужели опять Барселона? Мне кажется, Барселона будет в финале, но она кому-то проиграет. Мне бы даже хотелось видеть финал Барселоны-Реал-Мадрид. Не знаю, как по сетке такое возможно вообще. Было бы эпично, конечно, если бы Реал взял Лигу Чемпионов Зидана. Это чисто прогноз не от головы, а от сердца даже. Хотя я не являюсь болельщиком а сливочных. Ну, Зидан нравится всем, я думаю. Да, Зидан нравится всем. Поэтому я поставлю на Реал Мадрид. На этом, собственно, мы сегодня и закончим. Спасибо, что дослушали весь этот поток бреда и словесной воды, словесной каши до конца. А вообще мы планировали записать трехсекундный подкаст по просьбам наших верных слушателей. А, особенно из числа болельщиков в Кубани, но опять растянулось все на бог знает сколько. Надеюсь, Марк это все удачно порежет, наш а, монтажер. Надеюсь, что очень красивую а, анонсную картинку сделает наш модератор-оформитель Камран Илиев. Спасибо ему большое а, за его работу. Спасибо Марк, который сегодня пошел спать. Спасибо вам. А, с вами сегодня были Иван Жаринов, Руслан Рахимкулов. До свидания, ребятки. Сергей Малашенко. Всем, спасибо за Всем пока. И, до новых встреч. И а, Роман Белинский. Спасибо вам большое еще раз. Подписывайтесь на нас на SoundCloud. На наш блог YoungWarriors на sports.ru, вообще на наши блоги. Всего вам доброго. До новых встреч.